Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жемиров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим про очень для вас важную тему. Это для тех, у кого есть дети, как не передать свой невроз детям. И здесь я вам расскажу четко, как это все происходит и что же нужно делать. В первую очередь я хочу сказать, что, к сожалению, именно вы с вероятностью в 90% получили свой невроз от родителей. Но они в этом не виноваты. Дело в том, что невроз – это эмоциональная проблема. Это связанная проблема с негативными эмоциями, страхами, которые возникают на то, что происходит в жизни человека. И это связано с его мировосприятием жизни, то есть с его картиной мира. И вот здесь очень важно, что невроз – это как бы не болезнь, это просто определенное мировоззрение человека. И в результате с детства на учение любой ребенок перенимает Модель мировосприятия у своего родителя. То есть, если вы изначально имели родителей тревожных, мнительных, эмоциональных, даже бывает так, что человек, в принципе, эмоциональный, но все держит в себе. Это все равно говорит о его эмоциональности повышенной. И если вы перенимали модели мировосприятия родителей, то со временем это все может приводить к неврозу, потому что у вас может быть процесс накопления тревожных событий в жизни, повышения тревожности, а дальше уже на фоне стресса вы можете перейти в обостренное состояние. И вот здесь зачастую, как только у вас есть вот тревожное расстройство, невроз, вы понимаете, что вот у вас есть эта проблема, есть э, страх передать то, что это передастся вашим детям. И вот здесь есть высокая вероятность, что да, это передастся. И это передастся, если вы ничего не будете с этим делать. Почему это передастся? Потому что вы транслируете модель мировосприятия ребенку каждым своим действием, каждым своим словом. Условно говоря, вот представьте себе человека, который очень-очень злится сильно, но при этом он пытается улыбаться. То есть э, улыбка даже, которая искренняя, она чувствуется, вы чувствуете искреннюю улыбку человека, она может выглядеть так. А если человек злится, и ему надо улыбаться, это может выглядеть вот так. Мы чувствуем фальш даже в совершенно обычных вещах. Мы чувствуем, когда человек уже начинает злиться на уровне просто ощущений. И поэтому, если вы за что-то переживаете, если вы на что-то эмоционально реагируете, даже если вы это скрываете, ваши дети все равно это чувствуют, потому что это будет проявляться в каждом вашем действии. И здесь не может быть попытки идти от обратного, типа я покажу, как неправильно, как мне плохо, и ребенок научится делать правильно. Нет, не научится, он потом будет вашу модель восприятия перенимать. Конечно, есть вероятность, что со временем он перестроит свое мышление за счет саморазвития, за счет работы над собой, за счет изучения этих вещей. Но высока вероятность, что эти проблемы у него сохранятся и просто еще со временем будут усиливаться. Давайте же разберемся. Вот Предположим, что у вас есть невроз. Так, что нужно делать, чтобы ребенка не передать этот невроз? Нужно самому от него избавляться. Потому что теперь на вас ответственность и за себя, и за своего ребенка. Если вы от него не избавитесь, высока вероятность, что вы передадите его ребенку. Почему? А потому что даже когда у ребенка невроз будет проявляться, вы ничего с этим не сможете сделать, потому что это будет проявляться просто повторение вашего же собственного мировосприятия. То есть, условно говоря, если вы избавились сами от своего невроза, вот тогда вы сможете не допустить появления невроза у своего ребенка. Вот вам некий такой простой пример. Приходит к вам ребенок и говорит, я боюсь спать ночью один. Вот ребенку, допустим, 7 лет, он боится спать ночью один. И вы начинаете ему говорить, что типа, не бойся, все будет хорошо, все будет нормально, все будет прекрасно, потому что вы сами так воспринимаете. А ребенку нужно дать другое, потому что у него как раз то же самое, он видит, что либо будет плохо, либо будет хорошо. И вы должны расспросить его, почему он переживает, что может случиться, какие варианты есть. И вы увидите, что он скажет, ко мне придет Бабайка ночью. И здесь для того, чтобы избавить его от этих переживаний, нужно просто дать ему еще возможные варианты, кто к нему ночью может прийти. Например, тебе придет Микки Маус к тебе может прийти Супермен к тебе может прийти Бабайка Маленькая к тебе может прийти Бабайка Добрая к тебе может прийти Маленькое Привидение могут прийти к тебе гномы а может прийти кошка из нашего дома Там... то есть расписать варианты какие мифические существа к нему еще могут прийти ночью и расписать это от самых плохих до самых хороших, прекрасных, что фея к тебе придет, которая тебе что-то подарит. И вот таким образом, когда ребенок будет видеть, что много кто может к нему ночью прийти и хорошие, хорошие, плохие, он не будет сосредотачивать внимание, что придут только плохие. Это позволит ему спокойнее относиться. Это точно так же я проделывал со своим ребенком, когда он подходил ко мне и говорил, я боюсь один ночью спать. Но дело -то не в том, что это невротические проблемы. Хотя, может быть, у меня эмоциональная жена, кто знает, может быть, ребенок берет модель мировосприятия у моей жены. А может быть, это просто какой-то единичный случай. А может быть это просто связано с тем, какие мультики он смотрит. Это не имеет значения. Потому что в любой момент, когда он переживает, мне нужно помочь ему правильно воспринимать ситуацию, так, чтобы он не переживал. Но мне, когда я сам не переживаю за эти вещи, гораздо проще это сделать. Поэтому научитесь сами, и вы сможете научить своих детей. Антипримером здесь может служить следующая ситуация, когда вы, например, сами переживаете за эту ситуацию какую-то, например, ребенку предстоит экзамен, и вы уже ходите, нервничаете, а ребенок сам спокойно, типа, ну да, у меня будет там какой-нибудь супер экзамен, который надо сдать, и он к этому спокойно относится. А вы ходите и думаете, а вот, а вдруг он экзамен не даст, и, и вы как бы не говорите так, вы не ходите не транслируете это, что, типа, а вдруг ты не сдашь экзамен, вы говорите, обязательно хорошо подготовься, тебе надо хорошо совершенно выспаться, тебе надо сосредоточиться, обязательно сейчас все перечитай, давай вместе сейчас подготовимся. Ну, то есть вы начинаете вот передавать свои переживания за этот вопрос ребенку, у которого этих переживаний не было. И вы свои вот эти эмоциональные реакции просто транслируете на него. И получается, что вы вроде бы хотите помочь ему, чтобы типа он к экзамену хорошо подготовился, чтобы все было хорошо, чтобы так поел, значит все оделся хорошо. Но ребенок видит ваше состояние перед этим экзаменом и начинает понимать, что этот экзамен что-то страшное, что-то очень-очень э, опасное, потому что моя мама, например, очень сильно сейчас за это переживает. Это может быть и в других вопросах. Например, когда вы сдаете какие-нибудь анализы или идете к врачу и так далее. И вы таким образом просто показываете ребенку всю опасность этой ситуации, и он начинает делать вывод: наверное, эта ситуация опасная. И в следующий раз, когда наступает время экзамена, он снова начинает думать, О, надо обязательно хорошо выспаться, надо ко всему все подготовиться. И он даже может не понимать, почему это все нужно, почему это все важно. Он просто помнит, насколько это было важно для вас, как родителя, насколько сильно вы переживали в эти моменты, и он может считать, что если он сейчас все максимум не сделает, все идеально, произойдет какая-то катастрофа. Но спроси у него, что случится плохого, если ты не подготовишься к экзамену, плохо поспишь и так далее, он скажет, я не знаю, но он просто будет чувствовать. Потому что вы являетесь для него авторитетом, и он это мировоззрение просто будет принимать. И Представьте, что так происходит в каждой ситуации, в каждой, в каждой, в каждой, в каждой. И получается, что вы все свои тревожные ситуации, таким образом, показывая ему, как вы на них реагируете, передаете своему же ребенку. Если же вы проработали эти самые ситуации, вы к ним спокойно относитесь, то вы также позволите, будете учить ребенка спокойно относиться к этим ситуациям. Поэтому, подытожив, я хочу сказать, что если вы хотите не передать свой невроз своим детям, избавьтесь от этого невроза и помогайте своим детям правильно воспринимать эти же ситуации. Если остались вопросы, пишите их в комментариях. Спасибо за внимание, друзья. Всем пока.